всем привет поискал в гугле везде в яндексе не смог найти как снять сцепление с лесник 3 с лесник 304 стримера в общем она снимается легко вот эту хуйню она под вот этой хуйней берешь и крутишь против часовой стрелки вот здесь вот резьба есть Сука, сыр. Сыр, мать, мать. Сделано. Все. Да тут отсоединил что-то еще втулочка тут стоит бабуля.